Здравствуйте, уважаемые пользователи! Этот видеоурок посвящен рассмотрению порядка отражения в конфигурации бухгалтерии для Украины» операций по закупке ТМЦ, ввезенных по импорту. В принципе, такой порядок уже рассматривался в нашем видеоуроке номер 14. Здесь же мы более-менее подробно рассмотрим особенности, связанные с необходимостью отражения взаиморасчетов с контрагентами в иностранной валюте. Все необходимые объекты конфигурации для отражения операции по закупке ТМЦ мы можем найти в меню «Покупка». Это документы «Счет на оплату поставщика», «Доверенность», «Поступление товаров и услуг», «Поступление дополнительных расходов», «Грузовая таможенная декларация по импорту», а также документ регистрации входящего налогового документа. Эти же документы мы можем найти на закладке Покупка панели функций программы. Ссылки на документы учета на этой закладке расположены в том порядке, в котором рекомендуется формировать документ. Рекомендуется сначала сформировать счет на оплату поставщика. На основании этого документа можно сформировать доверенность на получение товароматериальных ценностей, а также документ поступления товаров и услуг поступление дополнительных расходов и, наконец, документ регистрации входящего налогового документа. Вероятнее всего, вы уже твердо знаете, что любые взаиморасчеты с контрагентами в этой конфигурации в обязательном порядке ведутся в разрезе договоров. Договоры содержат определенное количество реквизитов, от которых зависит порядок заполнения документов учета. В контексте темы сегодняшнего урока самым важным является значение реквизита «Валюта». Если мы приобретаем товары с оплатой в иностранной валюте, в первую очередь следует зарегистрировать в справочнике договоры контрагентов договор с поставщиком и установить нужную валюту в поле соответствующего реквизита. Давайте выберем поставщика, с которым будем работать. В справочнике контрагенты. Откроем справочник контрагенты. Зайдем в группу поставщиков и выберем, например, контрагента PSA Technologies. Откроем его карточку, перейдем на закладку «Счета и договоры» и увидим, что у этого контрагента уже существует несколько договоров, в том числе договоры взаиморасчета в валюте. Создадим для нашего урока новый договор и обратим внимание, что по умолчанию установлена валюта гривна, а на закладке «Налоговый учет» определена схема налогового учета по первому событию. Вернемся на закладку «Основные» и выберем, как мы уже говорили, валюту учета «Евро». На закладке «Налоговый учет» автоматически подставляется схема налогового учета «Зовнишнюю экономичную деятельность». Заполним поле наименования «Тестовый». В связи с тем, что бухгалтеры в основной массе предпочитают вести стандартный учет МДС по первому событию, снимем флаг «Сложный учет МДС». Присвоим нашему договору номер и определим дату начала действия договора. Заполним остальные реквизиты. Вид взаиморасчетов – довгостроковый, тип цен закупивальни, вид деятельности – Операционная. Сохраним и закроем договор. Теперь ничто не мешает нам продолжить урок и приступить к формированию документов по закупке ТМЦ за валюту. Закрываем карточку контрагента, форму списка контрагентов и открываем форму списка документов «Счет на оплату поставщика». Для того, чтобы сэкономить ваше время, я подготовил документ «Счет на оплату поставщика», в котором уже выбран, собственно, поставщик и заполнена табличная часть. Нам останется только подставить документ «Созданный нами договор». Открываем подготовленный документ, подставляем в реквизит «Договор», созданный нами только что «Договор тестовый» и записываем в счет. Обратите внимание, что в окне настройки «Цены и валюта» установлена валюта евро. А в табличной части счета вариант ставки НДС не НДС. Цены и суммы указаны в иностранной валюте. Прежде чем продолжить урок, заметим, что расчет гривневого эквивалента сумм бухгалтерских операций в валюте производится программой автоматически при проведении документов учета и отражаются только в проводках. В формах документов суммы в гривне не отображаются. Эти суммы рассчитываются по официальному курсу соответствующей валюты в зависимости от наличия или отсутствия авансового платежа. Если производится авансовый платеж на всю сумму поставки, сумма гривневого покрытия стоимости товаров будет определена по курсу на дату платежа. А в противном случае стоимость товара в гривнах будет рассчитана по курсу на дату отгрузки. Мы с вами рассмотрим более сложный вариант, который возможен в случае частичной предварительной оплаты. Давайте на основании нашего счета на оплату поставщика сформируем платежное поручение «Исходящее». Нажимаем кнопку «Ввода на основании», выбираем платежное поручение «Исходящее». Убеждаемся в том, что часть реквизитов заполнена значениями из документа основания: Это организация, получатель, договор контрагента, ставка НДС и сумма. Нам остается заполнить несколько пустых реквизитов. Это банковский счет. Выбираем счет евро. Счет получателя. Проверить, правильно ли автоматически заполнено счета учета. И установить дату документа. Допустим, 1 августа. При выборе даты документа автоматически из регистра сведений курсы валют в реквизит «Курс» подставляется соответствующее значение, которое, конечно же, может быть изменено вручную. В связи с тем, что мы решили осуществить лишь частичную предоплату по счету, изменим сумму документа, например, 200 евро. Теперь установим флаг «Оплачено», только в этом случае будут сформированы проводки документа, и проведем документ. Нажимаем кнопку «Провести» и переходим в окно «Результатов проведения». Здесь мы убеждаемся в том, что при проведении платежного поручения сформирована проводка по дебету счета 37.1.2 расчеты по выданным авансам в иностранной валюте, в корреспонденции с кредитом счета 31.2 текущая счета в иностранной валюте на сумму 200 евро, что в гривневом эквиваленте по курсу на дату документа составило одну гривну 65 копеек. Теперь закроем окно результатов проведения и платежное поручение. Итак, мы совершили авансовый платеж по сделке и через некоторое время получили товар. Настало время оформить приходный документ – поступление товаров и услуг. Его, несомненно, можно сформировать с нуля путем непосредственного создания нового документа в ручном режиме с последующим заполнением всех реквизитов. Но еще раз подчеркнем, что разумнее пользоваться механизмом ввода документов на основании других, уже существующих в базе данных документов и содержащих большую часть необходимой информации. В нашем случае мы снова используем созданный ранее документ «Счет на оплату поставщика», форма которого у нас на экране, прямо перед глазами. Нажимаем кнопку «Ввода на основании» и выбираем документ поступления товаров и услуг». Программа автоматически сформировала новый документ поступления товаров и услуг с операцией «Покупка и комиссия». Заполнены практически все необходимые реквизиты – организация, контрагент, договор контрагента. Значение склада подставлено из настроек пользователя. Думаю, что мы его изменим вручную, потому что магазин – это склад – розничный, а товары обычно приходятся на оптовые склады, выберем главный склад. Согласимся с предложением установить счета бухгалтерского учета в соответствии со значениями по умолчанию и обратим внимание на то, что табличная часть документа полностью заполнена значениями, которые представлены в исходном документе счет на оплату поставщика. Снова подчеркнем, что суммы указаны в валюте а также то, что у нас автоматически определен курс на дату документа. Напоминаем, что установить или изменить валюту документа, курс взаиморасчетов, а также тип цен и настроек отображения НДС в форме документа можно в специальном окне, которое открывается при нажатии на кнопку ⁇ Цены и валюта ⁇ в панели инструмента. Тип цен, валюта, курс и настройки НДС. Счета учета расчетов можно определить или переопределить на соответствующей закладке счета учета расчетов. И при необходимости можно зарегистрировать номер входящего документа и его дату. Попробуем провести документ. При нажатии на соответствующую кнопку документ записывается и проводится, и можно знакомиться с результатами проведения. В соответствии с требованиями ПСБУ-21, влияние изменения валютных курсов, операции в иностранной валюте при первоначальном признании отражаются в национальной валюте путем пересчета суммы в валюте с применением валютного курса на дату осуществления операции. В случае наличия частичных авансовых платежей по сделке, а у нас с вами именно такой случай, зачет аванса производится с применением валютного курса на дату уплаты аванса, что отражено в первой проводке, которая отражает зачет выданного нами аванса, а сумма превышения стоимости полученных товаром материальных ценностей над суммой аванса по курсу НБУ на дату операции приходования. Алгоритм программы обеспечивает корректный расчет гривневого покрытия валютных сумм проводок документа. В проводках приходования товаров на счета учета 201 суммы в гривнах рассчитаны таким образом, чтобы в итоге гривневое покрытие сумм операций полностью соответствовало требованиям ПСБУ-21. Закрываем окно результата проведения документа. На этом первая часть видеоурока, посвященного оформлению в программе «Бухгалтерия для Украины. Операции по приобретению товароматериальных ценностей по импорту» завершена. Во второй части мы продолжим ввод документов по сделке, уделив особое внимание оформлению документа «Грузовая таможенная декларация». Спасибо за внимание.